Более он примерный ученик на сцене настоящий профи Антон Чалей иллюзионист. С юношей наша творческая группа встретилась в одном из ресторанов Новополоцка. Здесь Антон часто выступает. Интересной программой порадовал и сотрудников нашей телекомпании. Удивил буквально с первых секунд. Легкость рук плюс актерское мастерство и тысячные купюры с легкостью превращаются в пятитысячные. Показывать фокусы Антон Чалей научился в детстве. Удачными или нет были первые попытки, иллюзионист уже не помнит. Давно, говорит, это было, зато с удовольствием рассказывает о фокусах, которые научился делать сейчас. Когда отец не понял фокус, значит этот фокус очень хороший. Потому что он видит всю мою программу, все фокусы, то есть мои репетиции, это... Например, я сейчас не показывал от кольца. А, ну, Кольца, когда репетируешь, тогда очень грохот стоит дома. Тем более, если помещение маленькое, и все время я дребежу. Родители придут, уставшие с работы, я тут с кольцами дребежу. То есть, часов до 9 до десяти. Вот, то есть, ну, знают все. Как бы. вот, самый лучший зритель – мама и папа. От простых фокусов с картами до сложных, например, с лезвия бритвы. А реквизит, кстати, настоящий, пораниться можно запросто. Антон Чалей переходил постепенно, шаг за шагом совершенствуясь в своем интересном, но очень непростом деле. А недавно юноша стал членом Российской ассоциации иллюзионистов. Единственная организация, подобная в СНГ, ну я состою в ней с января этого года, то есть совсем немного, вступил, ну то есть я отправил видео в эту ассоциацию и мне написал президент Российской ассоциации иллюзионистов, то что вы можете вступить, ну проходите по мастерству. Ну и вступил, как бы это можно на конгрессы ездить, Российской ассоциации иллюзионистов, то есть получать больше опытов. Вот, то есть, довольно престижно. Теперь график выступлений иллюзиониста расписан на несколько недель вперед. Выступает не только в Полоцке и Новополоцке. Антона всегда рады видеть на различных мероприятиях в Витебске и даже Минске. Я есть ВКонтакте, Антон Чалей. Как Антон Налей, только ч Че, вместо Н. Еще на Ютубе у меня свой канал. Вот Если на Ютубе вести Антон Чалей, выдаст мои видео. Там под видео мой телефон контактный. Ну и в ВКонтакте тоже есть мой телефон. Совмещать учебу и любимое занятие иногда очень непросто, а важно для молодого иллюзиониста и то, и другое. Поступать Антон собирается на творческую специальность в Институт культуры. Открой хотя бы маленький секрет фокуса кого-нибудь. Yeah. Кодекс фокусника, первый закон кодекса фокусника гласит про неразглашение секретов. То есть я не могу пойти против себя. То есть магия? Магия. От репетиции и выступлений Антон получает удовольствие. Все дальнейшие планы связаны с иллюзионным искусством. Через год юноша планирует принять участие в шоу талантов «Минута славы». И вы достойного результата, уверен он, готовить интересную программу нужно начинать прямо сейчас.